Здравствуйте дорогие зрители, мы сейчас снова на объекте, который мы реализовали. В данном случае вы объект этот видели, здесь мы показывали как была устроена система вентиляции и кондиционирования воздуха. По ссылочке вы можете увидеть этот объект. Также здесь мы реализовали системы отопления, водоснабжения и канализации. Отопление на данном объекте реализовано на базе газового котла, одного газового котла. Резервных источников не предусматривается. Кроме газового котла в топочной предусмотрены также насосные группы для системы отопления теплыми полами, а также насосная группа, которая подает теплоноситель для радиаторов и конвекторов. Также в у нас будет стоять бойлер на 300 литров, который дает необходимое количество горячей воды для потребностей горячего водоснабжения. Итак, давайте посмотрим на данном объекте, как был реализован сам монтаж, как были выведены трубопроводы для точек горячей и холодной воды и также канализации. В том числе рассмотрим, как у нас распределяется система теплых полов, как подводится Теплоноситель конвектором также, как установлены распределительные гребенки теплого пола и конвекторов. Сейчас мы находимся в зоне гостиной-кухни, и здесь у нас реализована система отопления на базе теплых полов. Сейчас мы видим, что здесь вся площадь покрыта теплым полом, потому что заказчик хочет, чтобы везде была керамика, и распределение тепла было именно через теплый пол. Также здесь есть большое остекление, и окна примерно 2 чем-то метром, наверное, где-то 2,8 И здесь у нас будет целая линия конвекторов, внутрипольных конвекторов. В данном случае это конвектора германского производства фирма Kampmann. Это премиум сегмент, но они достаточно тихие и производительные. Также в зоне гостиной у нас есть подача горячей и холодной воды. У нас есть здесь зона острова. Если видите, здесь есть место, которое не было смонтировано теплого пола, то есть здесь нет теплого пола под, именно под островом. И сюда выведены э, также горячая и холодная вода. И сейчас система поставлена под давление, то есть она готова к тому, чтобы э, строители могли заливать стяжку, тепло, э, стяжку, бетонную стяжку и выравнивать полы. Система обязательно должна быть под давлением, потому что когда теплый пол схватывается, он может повредить трубу. поэтому она должна всегда быть именно под давлением. Также мы видим, что здесь есть еще две трубы. Это не потому, что здесь две мойки, а потому что именно с этого места у нас уходит линия на мойку трубы уличного заказчик хочет чтобы у него на улице была мойка и в летнюю пору в летний период он может там э, ну, мыть определенные продукты и должна быть естественно горячая холодная вода и кроме этого также предусматривается летний душ и к нему также будет подведена горячая холодная вода поэтому эта линия она идет также в стяжке пола и выходит на улицу кроме этого мы видим что здесь сейчас будет зашита стена Здесь проложены также неопределенные коммуникации, и мы видим, что здесь есть стояк системы канализации. Это белая труба, это труба шума изолированная она не пропускает шум, то есть, когда стекают э, стоки, то вы не будете слышать этот грохот, шум, который может издаваться, неприятный шум. Также здесь в, в, самой, в, самой, в самом теле стены проложены коммуникации, это э, и холодное и горячее водоснабжение, также здесь есть система отопления. Посмотрим также другие помещения и другие выводы э, холодной горячей воды, канализации, а также как реализована система отопления в других помещениях. А сейчас мы переместились в небольшой санузел, гостевой санузел недалеко здесь вход в сам дом и в данном санузле очень коротко мы покажем что здесь установлена э, инсталляция под унитаз э, компания ТС это германский производитель также здесь реализована подвод горячей холодной воды, у нас есть здесь раковина, она будет именно напольного, напольной установке, то есть это такое отдельное место здесь сбоку, под нее выведен также вывод под канализацию, 50-я труба, и сейчас здесь просто сделана петля для горячей холодной воды, потом это будет присоединено снизу и будет уже оформлено это место уже по финалу когда будет устанавливаться сама само оборудование также мы здесь видим что здесь в этом помещении у нас идет здесь 3 труба это слив от системы кондиционирования у нас здесь есть кондиционер естественно в летнюю пору когда работает кондиционер то с него стекает конденсат когда теплый воздух охлаждается с него выделяется э Вода, то есть, водяный, то есть пар водяной, он превращается в конденсат. И он отводится уже по системе канализации, то есть по дренажу. И уходит через сифон с сухим затвором. А дальше он уже присоединяется к системе канализации. Сифон этот необходим именно такой, потому что он имеет сухой затвор. Там есть шарик резиновый который закрывает проход, когда э, нет самого конденсата. Когда конденсат капает, то шарик поднимается и конденсат уходит уже в систему канализации. В прихожей дома также предусматривается система отопления и, как вы видите, здесь также э, все в теплых полах. Кроме этого, здесь большое остекление здесь достаточно значительные теплопотери, потому здесь предусматриваются радиаторы 33-го типа Керми, э, производитель радиаторов Керми, это германское производство. И сейчас вы их не видите, но здесь будут Сделаны выводы под э, подключение радиаторов. Само подключение будет снизу, под этими окнами. Также, когда мы входим в дом, мы сразу имеем вход в гостевую спальню. И здесь у нас предусматривается также система отопления теплым полом, а также здесь будет конвектор. В гостевой спальне еще, еще что интересно, что гостевая спальня имеет свой санузел, мы сейчас к нему подойдем. Но также хочу обратить ваше внимание, что здесь проложены системы отопления для теплого пола, а также для конвекторного отопления на втором этаже. То есть здесь сделана штраба, и вот мы сразу выходим, и там вы увидите в дальнейшем расположение гребенок для теплого пола и системы отопления конвекторами. Также давайте посмотрим санузел в данном помещении. Здесь очень все просто, здесь есть душевая, вывод под душ сейчас пока в таком виде сделан. В дальнейшем, когда будет здесь более оформлено все, будет именно точка, в которой будут установлены водорозетки, которые будут уже подготовлены для установки душевой системы. Также видим, что здесь инсталляция для унитаза предусматривается. Ну еще чем примечательно это помещение, что здесь также вот эта вот стена, которую мы показывали, в которой проложены вот эти вот коммуникации которые спрятаны будут именно в гипсокартонной стене. Сейчас мы перешли на второй этаж, и в данном случае это комната, детская комната. И в этой детской мы разместили, не удивляйтесь, но вот на этой стене у нас будет размещена гребенка теплых полов. Здесь 12 выходов. Также у нас есть здесь гребенка для системы отопления конвекторами. Здесь у нас... Всего 7 выходов, то есть 7 конвекторов по всем помещениям. Эти гребенки в дальнейшем будут спрятаны в шкафу, то есть в шкафчиках таких вот. Ну и конечно они в дальнейшем здесь будут закрываться шкаф-купе. То есть здесь будет шкаф-купе, который будет закрывать всю эту зону, практически вот, вот этот уровень. Вот. Таким образом у нас ну, гребенки будут спрятаны, их не будет видно. Также видим, что здесь в этой комнате предусматривается помещение для санузла. Здесь у нас есть также инсталляция для унитаза, также вывод под душевую систему. Вот. И вывод под э, рукомойник. Так, друзья, давайте пройдем самое важное место. Это э, мастер-спальня, то есть хозяйская комната. Здесь мы видим, что большое остекление, здесь также большие теплопотери. И здесь предусматривается установка конвекторов прямо на всю длину этого э, окна также в этой зоне у нас есть система теплых полов здесь два контура накручена и в основном основная система отопления именно через теплый пол но так как здесь большое остекление большие теплопотери то где-то при минус 5 градусов на улице в этой комнате уже будет холодно потому нужно добавить конвектор который будет также включаться когда ну, будет понижение этой температуры здесь именно вот в этом помещении и само реагирование будет происходить по системе датчиков которые здесь расположены здесь будет на стене датчик температуры также здесь нужно сказать что э, во всем доме предусматривается система умный дом то есть ребята автоматчики они предусматривают здесь систему регулирования э, теплыми полами через свою систему ум, э, умного дома пройдемте также из этого помещения в санузел в хозяйский санузел на случай вот слева у нас гардероб а здесь будет санузел большая ванная по сути и в этой ванной у нас, понятное, место именно под отдельно стоящую ванну. Здесь большая будет ванна. Под нее вывод 50-й трубы. Здесь с пола именно предусматривается система ванны. Каждый прибор, каждое керамическое изделие мы просматриваем как... Ну, естественно, нужно понять, как будет отводиться вода, и что нужно туда подключить, и в какой именно точке нужно сделать вывод. В данном случае здесь это место, оно предусматривается по всем привязкам, то есть от стен все это регулируется для того, чтобы можно было потом в дальнейшем по финалу поставить именно в том месте, где нужно. И чтобы этот вывод канализации, он был именно в том месте, где предусматривается расположение ванны. Также в этой ванной у нас предусматривается биде. Вот эта инсталляция под биде. Также инсталляция под э, унитаз и в дальнейшем тут есть еще вот э, душевая система, здесь будет э, душевая кабина э, и под нее также предусматривается под сам трап щелевой, э, предусматривается вывод канализации и подвод горячей холодной воды, в дальнейшем здесь еще будет вывод для э, лейки из э, ну, примерно вот на этом уровне будет лейка, от, то есть от э, смесителя будет еще вывод э, самой воды на саму лейку, э, душевую. Также в этом помещении мы видим, что здесь есть еще э, два, две раковины э, вот, вот в этом месте и в этом. В данном случае мы видим, что здесь воздуховоды проходят. И здесь они будут обшиваться гипсокартонной конструкцией. И уже потом э, будет установлена водорозетки в определенных местах, примерно на вот этом уровне. И здесь вывод самой канализации под, каждый из, э, под каждую раковину. А, также у нас здесь есть еще э, полотенцесушитель. В данном случае вот здесь тоже большое остекление, именно в этой ванной. Но э, здесь не предусматривается конвекторов, э, а предусмотрен именно э, большой полотенцесушитель, который дает примерно 1 кВт тепла. То есть полотенцесушитель примерно такой вот, где-то вот от этого уровня будет до вот этого. И под него также предусматривается вывод э, системы отопления. Это все, что хотели показать на данном объекте. Если у вас появились вопросы, пишите их в комментариях. Также не забудьте зайти на э, наш канал, подписаться на наш канал. Ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. А также не забудьте зайти на наш замечательный сайт Alter Air. С вами был инженер Мазур Сергей. До скорой встречи!